Mm-hmm. <small noise> Детка случайная, моя страсть, моя слабость Ты сладкий сон, самый кайфовый дым Много дам, но мне нужна лишь ты и ты вспомнишь, как летом летали Алкоголь и кальяны Будто мы в номере и мы на балле Вместе кайфа набрали Беру шотландского вина Близким нажарю шашлыка Этим летом вечно пьяный я Со мной друзья, моя семья Проходя на кораблях, ты подаришь мне. Огня. Будем жить всегда на кайфе, ведь жизнь так коротка, коротка. Танцуем до утра, да? Мы как ла-ла-ла-ла. Выпиваем все до дна, да? Хай суета.